Сейчас днем он ничего mm -hmm. не видит на коробку, его коробку посмотри, чтобы он не нервничал. Очень маленький такой. Красивый, да? Крылья какие-то. Красавец. Красавец. Все по <связь> Не, не, не, не. <связь> О, я приняла. О, какая красота. Только, только без фото этих самых, без вспышек фотографируйте. Глаза я ему люблю. потом болеют. Красавчик. Красавец. Ну, он, ты не я вернулся.